Добрый вечер. В эфире программа новостей на русском языке и главный тип событий дня. Председатель национального собрания Вьетнама встретился с вьетнамскими бизнесменами в Лаосе. Вьетнам впервые вводит антидемпинговые пошлины на некоторые товары. Алмейджи, обрушившийся на Северный Вьетнам, постепенно ослабевает. Принимая участие в проходящей в ЛАОСе 35-й межпарламентской ассамблее стран Юго-Восточной Азии, сегодня утром председатель Национального собрания Вьетнама Ангмин Шин и другие члены вьетнамской парламентской делегации встретились с вьетнамскими бизнесменами, занимающимися инвестиционной деятельностью в этой стране. Председатель парламента Вьетнама высоко оценил усилия вьетнамских инвесторов в Лаосе В сложных условиях в мировой экономике Несмотря на трудности, вьетнамские компании стараются и упорно занимаются инвестированием в Лаосе Помогая улучшить жизнь местных жителей и внося важный вклад в укрепление и развитие особых отношений дружбы между Вьетнамом и Лаосом на данный момент Вьетнам реализует сотни инвестиционных проектов в Лаосе. В 2013 году впервые товарооборот между двумя странами превысил 1 миллиарда американских долларов. Эти успехи подтверждают активную роль ассоциации вьетнамских инвесторов в Лаосе. Подтверждают, что Вьетнам всегда придает большое значение и приоритеты консолидации и укреплению традиционной дружбы, особой солидарности и всестороннему сотрудничеству с Лаосом. Председатель парламента Вьетнама предложил вьетнамским компаниям продолжить укреплять сотрудничество с лаосскими компаниями и искать новые инвестиционные направления в Лаосе. Сегодня утром в Ханой началась работа 12-й конференции министров здравоохранения стран ОСИАН, в том числе совещаний в Якуларах о заботе о здоровье населения, профилактике и борьбе с новыми инфекционными болезнями. Впервые такое событие проходит во Вьетнаме. В ней принимают участие более 200 международных делегатов, руководители Министерства здравоохранения стран ОСИАН, а также генеральный секретарь ОСИАН и специальные послания генерального секретаря ООН по вопросам ВИЧ-СПИДа. Нынешняя конференция посвящена теме улучшения здоровья сообщества Азиат после 2015 года. Она проходит до 19 сентября. Главными задачами конференции является обсуждение и решение актуальных вопросов здравоохранения в регионе, а также укрепление сотрудничества с партнерами, в том числе с Китаем, Японией и Южной Кореей, в целях оказания защиты здоровья населения в регионе. Расширение медстрахования работников неформального сектора является проблемой, с которой Вьетнам, страна Азиат и региональные партнеры сталкиваются на пути осуществления программы ⁇ СЕОК ⁇ Медицинского страхования. Сегодня утром на конференции участники поделились друг с другом опытом решения этой проблемы и также обсуждали методы борьбы с новыми инфекционными болезнями, в том числе лихорадкой Эбола, птичьим гриппом А, который является угрозой глобальной безопасности в области здравоохранения. Страны сеансы голосовали общую координационную стратегию профилактики и борьбе с этими заболеваниями. Переходим к новостям экономики. Вьетнам впервые вводит антидемпинговые пошлины в отношении импортируемых товаров из-за рубежа. Такое решение было рассмотрено и принято после того, как в начале мая 2013 года два предприятия, производители нержавеющей стали ПОСКО ВСТ и Хуабинь Инокс, подали иск за продажу нержавеющей стали по демпинговым ценам. Два вьетнамских производителя нержавеющей стали «Поско ВСТ» и «Инекс Кобин» производят около 370 тысяч тонн продукции в год. Такой объем способен удовлетворить до 80% потребителей страны в нержавеющей стали. Однако на практике эти предприятия пока не достигают своей производственной мощности, так как по посильнее их продукции не может конкурировать с импортной продукцией. Честно говоря, в последние годы ежегодный объем производства нержавеющей стали нашей страны, а конкретнее этих двух предприятий, составляет лишь 150 тысяч тонн. В то время объем внутреннего спроса на нержавеющую сталь составляет 400 тысяч тонн ежегодно. Таким образом, 75% от всей нержавеющей стали в стране импортной. Результаты исследования Департамента конкуренции Минпромторг Вьетнама показывают, что цена импортной нержавеющей стали на 12% ниже, чем отечественные, из-за чего темпы роста отечественного производства значительно снижаются. В частности, темпы роста отечественного производства нержавеющей стали во время исследования составлял всего 5%, в то время в 2010 году – 113%. На основе заключения, что во Вьетнаме импортная нержавеющая сталь продается по демпинговым ценам, что нанесло большой ущерб стальной промышленности Вьетнама, Минпромторг Вьетнама принял решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт стальной продукции из четырех стран – Китая, Малайди, Индонезии и Тайваня. Целью введения антитепинговых пошлин не является мера по защите отечественного производства, а создание справедливой конкурентной среды. Мы надеемся, что с помощью введения и применения антитемпинговых пошлин отечественное производство сможет восстановиться, преодолеть трудности, устранить ущербы, причиненные ему в последнее время продажи иностранной продукции во Вьетнаме по темпинговым ценам. Вьетнам вступил в ВТО в 2007 году. За это время Вьетнам пострадал от почти 100 антидемпуговых разбирательств. Но это первый раз, когда Вьетнам инициирует антидемпинговые расследования в отношении зарубежных стран. Вьетнамские компании должны понять, что подавать иск за продажу продукции по демпинговым ценам – это законный способ, который получил одобрение правительства Вьетнама. Мы считаем, что это также одно из правил игры на рынке. Если компании, особенно крупные, совершают недобросовестные действия, как продажу своей продукции по демпинговым ценам, то вьетнамские компании вполне могут решиться на подачу иска. На данный момент во Вьетнаме нержавеющая сталь является третьим по счету импортных продуктов за продажу по демпинговым ценам, которых подали иск, но первым в отношении которой вводятся антидемпинговые пошлины. В связи с расширением рынка посредством соглашения о свободной торговле, иск за продажу товаров по демпинговым ценам считается одним из трех законных и эффективных инструментов, которые вьетнамские компании могут использовать для защиты своего рынка. Стоит отметить, что за прошедшие 8 месяцев положительный сальдо торгового баланса страны достигла рекордного уровня в более 3 миллиардов долларов США. Каких же еще успехов добилась наша страна? Подробнее в кратких новостях экспорта. По последним данным Главного таможенного управления Вьетнама, положительные сальды торгового баланса страны за прошедшие 8 месяцев достигло рекордной отмерки в более 3 миллиардов долларов США. В частности, только в августе положительные сальды торгового баланса страны достигло более 1 миллиарда долларов США. Данная цифра почти в два раза превышает прогноз Минфинансов, Минпромторг и Национального банка Вьетнама. В частности, общий объем экспорта Вьетнама за прошедшие 8 месяцев текущего года достиг более 97 миллиардов долларов США, а импорт составил более 94 миллиардов долларов США. Такой рекордный показатель был достигнут благодаря экспорта предприятий с прямыми иностранными инвестициями. Положительный сальдо торгового баланса этой группы компаний за прошедшие 8 месяцев составило почти 7 миллиардов долларов США. Тем временем отрицательный сальдо торгового баланса отечественных предприятий достигло около 4 долларов США. Согласно Минсельхоз и развития сельских районов Вьетнама, свежие вьетнамские личи и лонган могут быть экспортированы в США, кроме Флориды и Гавайи, если они отвечают установленным стандартам санитарии и безопасности продуктов питания. Вьетнам планирует экспортировать в США около 600 тонн личи и 1200 тонн лонгана ежегодно. Департамент защиты растений Вьетнама оказывает фермерам и провинциям страны поддержку по уходу за урожаем, в уборке урожая, хранению личи и лонгана Требует от компаний экспортеров проводить облучение личи и лангана и координировать действия с учреждениями США для штрихкодирования мест производства и выращивания личи и лангана, как в северном, так и в южном Вьетнаме. Сегодня в городе Хо открылась международная выставка-ярмарка «Вспомогательная промышленность Вьетнама» VSI Expo 2014, являющаяся одним из важных мероприятий, направленных на привлечение инвестиций для развития вспомогательной промышленности Вьетнама. На ярмарке 200 выставочных стендов, 140 компаний, работающих в таких сферах, как высокие технологии, текстильная и обувная промышленность, электроника, машиностроение, производство и сборка автомобилей и другие. Наряду с крупными отечественными компаниями, такими как Сагонская корпорация, промышленность и самко, в также принимают участие известные международные компании, такие как Intel, Nidec, Posh, Toshin. По оценкам исследовательских компаний, в настоящее время промышленное производство комплектующих и запчасти во Вьетнаме еще не развито. За счет отечественных предприятий с прямыми иностранными инвестициями удовлетворяется всего лишь одна третья часть спроса сборщиков, и в основном за счет предприятий СПИ. Организаторы выставки надеются, что выставка создаст хорошие условия для продвижения торговли, интеграции производства, привлечения инвестиций, обмена опытом между отечественными и зарубежными партнерами. Выставка завершится 20 сентября. Далее в программе. Работа по улучшению экологии в зоне хуэтских объектов наследия. Тайфун Калмеджи, обрушившийся на северный Вьетнам, постепенно ослабевает. В течение последних трех дней около 200 человек, страдающих катарактой в двух бедных районах Ноглаг и Тхосуан, провинции Тханьхуа, успешно прошли бесплатную операцию. Проведение такой бесплатной операции является одним из серий мероприятий в рамках благотворительной программы помощи бедным, совместно организованной посольствами Израиля во Вьетнаме и Центральной офтальмологической больницей в провинции Тханьхуа. Это медицинский центр уезда МОКЛАК в провинции Тханьхуа. Здесь уже третий день подряд больные катаракты получают бесплатную операцию, проводимую в рамках благотворительной программы «Ай Кэмп». Программа финансируется посольством Израиля во Вьетнаме. Сегодня свыше 50 человек вновь обретут зрение. У большинства из них сложные обстоятельства жизни. Мы с мужем занимаемся земледелем. У нас доход скромный. Я давно хотела вылечить глаза, но финансовое положение не позволяло. Приходилось терпеть боль аж два года. Я очень благодарна этой программе за помощь. А эти пациенты успешно прошли бесплатную операцию два дня тому назад в уезде Тхо Цуан, провинции Тханьхуа. Восстановив зрение и полный оптимизма, они поделились с нами своими планами на будущее. «Теперь, когда я хорошо вижу, я могу делать многие вещи. К примеру, помогать своим детям и внукам. Я счастлив, что могу быть полезен. С хорошим зрением эффективность моей работы значительно улучшится». Трудное финансовое положение и сложные условия передвижения – это причины, по которым больные не решаются обратиться в медицинские учреждения за лечением или профилактикой заболевания. Но сейчас впервые у местных жителей появилась возможность обследоваться у врачей прямо дома и пройти бесплатную операцию по удалению катаракты. Программа предполагает выделение около 10 миллионов донгов на каждого пациента. Так да, что такая работа очень значимая. Наша больница имеет коллектив высококвалифицированных врачей и необходимое оборудование, но без финансирования мы бы не смогли провести больным такие операции. Общий объем финансирования посольства Израиля, направленного на проведение бесплатных операций и вручение подарков пациентам, составляет 16 тысяч долларов США. Это мероприятие входит в ряд благотворительных мероприятий, проводимых ежегодно в апреле посольством Израиля во Вьетнаме, вместо празднования Дня независимости Израиля. Мы с удовольствием организовываем торжественное мероприятие в Ханое, но с еще большей радостью мы проводим подобные значимые благотворительные мероприятия. В рамках этой программы вечером 16 сентября представители посольства Израиля посетили Центр социальной помощи номер 2 в провинции Тханьхуа и вручили подарки примерно 140 жителям, страдающим катарактой. 16 сентября официальное согласие от Министерства юстиции Вьетнама на осуществление деятельности в области международного установления получили представители двух американских организаций – Dillon International и Холд International Children's Services. Это событие знаменует собой возобновление сотрудничества в области международного установления между Вьетнамом и США после пристановления в 2008 году двустороннего соглашения. На пресс-конференции глава консульского отдела посольства США в Ханой Тиффани Мерфи зачитала текст программы сотрудничества Вьетнама и США в области усыновления детей. Согласно этому, США начнут отправлять запросы Вьетнаму посредством реализации программы усыновления особенных детей. Программа нацелена на группу детей, нуждающихся в особом уходе, и группу детей из одной семьи, которых разлучать нельзя. Это сотрудничество направлено на удовлетворение интересов двух категорий лиц. Во-первых, это американской супруги, имеющие возможности и желание усыновить детей, которые нуждаются в особом уходе и семье. Во-вторых, это, конечно же, сами дети с сиротой. Я посещал множество приютов, а потому знаю, что больше всего эти дети хотят иметь настоящую семью. До 2008 года Вьетнам являлся одной из ведущих стран-доноров усыновления среди американских граждан. С сентября 2005 по июль 2008 года около 1700 вьетнамских детей было усыновлено американскими семьями. А по статистическим данным Минюста Вьетнама после вступления в силу закона об усыновлении 2010 год Игакская Конвенция о международном усыновлении Вьетнам передал 1234 детей на безвозмездную опеку гражданам других государств. В целях создания банка данных о детях-сиротах и совершенствования закона об усыновлении Вьетнам обязался осуществлять жесточайший контроль. Вьетнам достиг значительных успехов в юридической практике. Доказательством тому служит усыновление гражданами других стран вьетнамских детей. В 2008 году некоторые страны приостановили действие двустороннего договора с Вьетнамом, но вскоре сотрудничество в области международного усыновления с Вьетнамом возобновили и Ирландия и Швеция, а сегодня и США. Так в плане международных прав и практики Вьетнам старается отвечать установленным международным стандартам в целях сотрудничества в области защиты прав детей. В преддверии 20-й годовщины нормализации Вьетнамо-американских отношений возобновление двустороннего договора посредством реализации программы по усыновлению между Вьетнамом и США является заметным успехом в развитии отношений двух стран. Программа дает возможность парам, не способным иметь детей, наконец осуществить свою заветную мечту – завести ребенка, а детям получить должный уход и найти семью. Сегодня в Ханой состоялась национальная конференция по вопросам осуществления платежей за экосистемные услуги. Мероприятие совместно организовано Главным управлением лесного хозяйства и Фондом защиты природы и развития лесной отрасли Вьетнама. Впервые в отечественной правовой практике в защиту природы и развития лесного хозяйства, охрану экосистем, биоразнообразия и природных ландшафтов рассматриваются экосистемные услуги. По статистическим данным Главного управления лесного хозяйства Вьетнама, на сегодняшний день уже в 36 провинциях страны созданы фонды защиты природы и развития лесной отрасли и введены платежи за экосистемные услуги. Сейчас общий объем дохода страны от введения платежей за три вида экосистемных услуг, а именно строительство и эксплуатации газ, использование чистых водных источников и туристические ресурсы, составляет свыше 3000 миллиардов долгов. Таким образом, процесс по обеспечению охраны и устойчивого развития экосистем успешно реализуется за счет платежей за экосистемные услуги. На семинаре также были рассмотрены проблемы и недочеты при реализации этой политики. В частности, это спектр платежей за экосистемные услуги пока ограничивается только услугами ГЭС. В ближайшее время глав управления лесного хозяйства вместе с Фондом защиты природы и развития лесной отрасли Вьетнама будет проводить контроль за работой местных компетентных органов в деле по сбору сведений о лесных территориях и будет давать конкретные рекомендации по управлению и рациональному использованию собранных за счет платежей за экосистемные услуги услуги денежных средств, а также ускорять процесс их использования. Чтобы привлекать туристов в город Хуэй, последние годы Центр охраны исторического комплекса древней столицы Хуэ уделяет особое внимание работе получения окружающей среды на территории объектов наследия восстановлению известных королевских садов. Таким образом, приезжающие сюда туристы почувствуются ближе к природе. Дворец Чумшан, Дугалетия, внутренняя цитадель и другие – Кроме реставрации зданий в первоначальном виде, центр охраны исторического комплекса древней столицы Хой уделяет особое внимание восстановлению садов, посадке зеленых деревьев, чтобы туристы, посещая это место, чувствовали, что окунулись в природу. Можно заметить, что все хуэрские достопримечательности становятся все более привлекательными благодаря открытому, почти естественному пространству. Здесь можно назвать комплекс внутреннего цитаделя города Хуэ, гробницы королей Миньманга и Дыдыка. Для меня место туристического назначения – это не просто архитектурные черты гробниц, а открытое пространство с природой. Эти места очень красивые. Мы не хотим их сравнивать с туристическими местами современных городов. Можно подтвердить, что город Хуэ имеет что-то собственное, очень по-своему, очень особенное. Одно из красивейших мест Хуэ – это сад Коха. Тонкое сочетание охраны исторических объектов наследия и охраны окружающей среды привносит новые черты города Хуэ, гармонично объединяя объект наследия с природой. Мне больше всего нравятся эти пруды с лотосами и кувшинками, эти тенистые аллеи. Находясь здесь, я чувствую спокойствие и забываю об усталости. Изменение облика комплексов исторического наследия путем улучшения окружающей среды – это верное направление реставрации хоэских объектов наследия. Оно делает Хоя более привлекательной и производит глубокие впечатление на туристов. Вчера ночью тайфун номер три, международное название Калмеджи, обрушился на территорию северных провинций Вьетнама, в том числе на провинции Куаннинг и Хайфун. Последняя информация о тайфуне Калмеджи в нашем сюжете. Во многих районах провинции Куаннинг тайфун сорвал крыши многочисленных жилых домов и затопил большую площадь территории выращивания сельскохозяйственных культур. Только в одном городе Монкай крыши из 10 домов были сорваны, и тысяча гектаров посева была уничтожена. К счастью, никто не пострадал. По предварительной оценке, ущерб провинции Куанни от тайфуна составляет 20 миллиардов донгов. А в городе Хайфон не зафиксированы серьезные потери в результате тайфуна. Во многих населенных пунктах было отключено электричество. До наступления тайфуна власть города успешно эвакуировала 21 тысячу местных жителей в безопасные места. Более ста туристов, которые застряли на острове Катхай, было размещено в безопасном месте. время для противостояния тайфуна номер три, власти провинции Лангшон срочно и своевременно эвакуировали жителей в более безопасные места, а также призвала крестьян быстро собрать урожай во избежание потери. Кроме того, провинция поручила постоянно дежурить в слабых точках плотин и дамб и помогать местным жителям, проходящим через эти дамбы. Что касается ситуации в провинции Хаза, вчера ночью из-за тайфуна там шли сильные дожди. Местный руководящий комитет по борьбе со стихийными бедствиями и спасению пострадавших срочно занимался эвакуацией жителей из опасных мест. Из-за тайфуна на территории провинции Тэн-Куан шли подожительные проливные дожди, что вызвало риски паводков и оползней. Власть провинции поручила соответствующим ведомствам внимательно следить за ситуацией в целях своевременного принятия мер по обеспечению безопасности дорог, оросительных систем, дамб, школ, офисов и строящих сооружения. Сегодня в 7 часов после того, как обрушился на горные районы, на северо-западе Вьетнама тайфун номер 3 или Калмеджи ослабел, и тропический циклон превратился в циклон. На севере Вьетнама будут умеренные местами сильные и очень сильные дожди. Подробнее в прогнозе погоды на завтра, 18 сентября. Все к этой минуте. Для пересмотра наших выпусков новостей заходите на сайты, указанные на экране. Спасибо за внимание. До встречи.